Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня обзор и отзыв на довольно необычную книгу в моей библиотеке. Это Сёрлин Керкегар Философия за час. Это книга вот такой тоненькой толщины. Тут буквально может быть 100 страниц, если не меньше. Меньше. 90... 94. В этой книге... Очень коротко, автор э, Пол э, Стретерн, Он излагает жизнь и творчество Сёрина Керкегора, Это датский мыслитель первой половины XIX века. Или, как его сейчас бы назвали, создателя экзистенционализма. Но когда Керкегор писал свои труды, это страх и трепет, понятие страха, болезнь к смерти и другие труды, то никто из его современников не называл его родоначальником экзистенционализма, нового течения философии. Это довольно интересный прием в философии и социальных науках, когда какой-то человек является первопроходцем, то никто его не называет первопроходцем. Именно первопроходцем. Он просто ученый, он просто философ для современников. Как, например, Киркегора называют сейчас родоначальником экзистенциализма, а Конрада Лоренца, Нобелевского лауреата, называют этологом. Хотя, когда он исследовал животные, животных, поведение животных, и публиковал свои статьи, никто из его современников не называл его этологом то есть это вот такая вот интересная интересная особенность называния кого-то значит как я уже сказал здесь буквально на 100 страницах даже меньше 90 там 91 страница посвящены жизнеописанию и очень короткому обзору идей философии Киркегора. И особенность самого Киркегара, я опять же затрону именно личность этого человека, в том, что он писал и публиковал свои работы в философских журналах под чужими именами. Там Йоган де Селенсио, или, например... Так, сейчас... Силенсио, Йоханас де Силенсио, а, другими именами. Я сейчас уже а, точно не, я, я, я, сейчас, я сейчас буду долго искать эти имена, не буду тратить свое и ваше время. И вот в одних, в каких-то из а, своих очерков вот эти люди, все выдуманные персонажи, которые под которыми под псевдонимами, которыми публиковался Киркегер, начинают спорить друг с другом. То есть, один персонаж, там, Йоханнес де Силенсио говорит одно, другой персонаж под другим псевдонимом говорит другое и так далее. И вот они спорят друг на страницах философских журналов. В общем-то, это и больше, более длинного обзора на такую короткую книжечку и, наверное, и не требуется. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления, поставьте все уведомления на колокольчике. Я к вам обязательно вернусь с новыми обзорами. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.